Меня зовут Александр, мне меня 33 года, и я чуть-чуть сумасшедший. Все то, что было на экране, это было маленькой мечтой, больно. Самое главное — то, что не нужно останавливаться и нельзя останавливаться. Ты не дотянешься до своей мечты, если не будешь верить в него. Вера и настойчивость — вот основной двигатель прогресса. Зачастую люди смеются и не верят в тебя когда ты им начинаешь рассказывать о своих планах, намерениях и целях. Поэтому не стоит никому рассказывать об этом. Просто бери и делай. Успех ⁇ это путь одиночки. И тебе придется многим пожертвовать и ограничить себя в чем-то. Просто ограничить себя в некоторых вещах. Потому что посидеть сегодня здесь, завтра там, туда-туда, этот путь все из наших маленьких мелочей. Если мы не можем себя контролировать и держать в малом, то мы никогда не добьемся большого, потому что мы не умеем владеть малым. Во всех твоих неудачных попытках виноват только ты сам. Нельзя жалеть себя. А если у тебя сто раз ничего не получилось, ты сдашься? Или попробуешь сто первый раз это сделать? К тому, чему вы идете. К своей мечте, к своим желаниям. То, что вы вот здесь у себя родили, в голове, в сердце, в самом себе. Ни в коем случае нельзя изменять своей мечте. Мы должны очень сильно любить и быть одержимыми тем, что мы делаем. Только тогда у нас что-то получится. Вокруг нас очень много соблазнов. И если вы будете постоянно отвлекаться, думать о том, о сём, о пятом, десятом, так вы никогда не придете к цели. Если вы поставили цель всю неделю вставать в 6 утра, и по какой-то причине один раз вы это не сделали, то ли плохая погода, то ли настроение не было, все, придется начинать все заново. Вы должны выработать в себе все лучшие качества: настойчивость и упорство. Если вы выработаете в себе такие качества, то обязательно добьетесь результата. Цель моя была с детства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 Не нужно никому рассказывать ваши планы на жизнь. Станьте чуть-чуть скрытней. Счастье любит тишину. Ты виноват во всем сам. То есть надо научиться принимать решения и... Спасибо. Надо научиться принимать решения самому и не советоваться с теми, кто говорит, а может не надо. Вот может не надо... У вас и ничего не получится надо а если у тебя не получится ну значит я сделаю еще раз а если у тебя сто раз не получится ну значит я сделаю 101 раз однозначно мы придем к тому к чему мы идем если сделаем правильные ошибки когда вы начнете фокусироваться на своей цели вы начнете понимать что вы это сделаете и у вас нет другого выбора человек не может полностью отдаться своему делу если у него нет страсти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 Нужно быть смелее. Как... Когда ты идешь на работу, я даже не сказал на работу, мне такое слово не нравится, работа. Когда ты идешь трудиться, заниматься своим любимым делом, даже если это просто элементарное жонглирование, зато ты его любишь. Вот я считаю, что, что это успех. А когда ты идешь трудиться и говоришь каждый день, как же мне надоел этот путь, как же мне надоел этот офис, там, или, или спортзал, или, я не знаю, или машина. Любая, любая вещь, которую ты, которую ты хаешь, рано или поздно ты ее потеряешь. А если ты встал, улыбнулся, порадовался вот этому знаю, солнечному лучу. Хе -хе -хе -хе. Класс. Надо быть таким, чуть-чуть, мне кажется, лунатиком. Ну, по крайней мере, я такой.